И что ж вы думаете, братцы, свалили Путина, и все, Везде появится богатство, и каждый скажет «Все мое!». Назад взгляните, баламуты, в какой России он пришел, Что мы имели в те минуты, к чему предшественник привел. Да из такой глубокой опы он нас тащил, как только мог, Под свист зажравшейся Европы. Под топот натовских сапог, вам, злопыхатели иуды, Пора от склочности остыть. Пока у власти Путин будет, Россия точно будет жить.